Тема этого видео, как вылечить пробитый радиатор, устранить утечку антифриза, ТАСОЛА. В конце видео я вам скажу самый лучший вариант. Многие рекомендуют вылечить пробитый радиатор или устранить утечку антифриза с помощью горчицы, крахмалом или можно применить специальные борошки с разных производителей. Вот некоторые советы которые можно прочитать на форумах. Если течь устранить не удается другими методами, лучше радиаторы засыпать качицу. Радиаторы или в системе охлаждения засыпать нужно примерно 50 кграмм качиц. Если течь не прекратится через те ситуации, то еще немного подсыпать. Течь временно можно устранить реальных чопкой. И спокойно доехать до дома или гаража. Но где правда? И как лучше поступать, если обнаружена течь? Корчицей или средством разных производителей радиатор можно залечить насмерть. Они действительно могут устранить течь в системе охлаждения, но попутно забьют плотные камочковые трубки основного радиатора и печки обогрева салона. Так что рекомендую забыть про этих методах. Эти дедовские методы допускаются только лишь тогда, когда у вас безвыходная ситуация. Например, вы в лесу или далеко от трассы. Я однажды применил манол. Вот что произошло, когда в системе я залил манол. Два раза потом менял радиатор печки. В результате такого лечения система охлаждения в большинстве случаев может потребовать тщательной промивки или дорогостоящего ремонта. Например, это замена помпы, термостата или всех Поэтому не рекомендую если это крайне необходимо применять для лечения такие методы такие методы допустим если у вас без выходное положение но после ремонта обязательно тщательно промойте все системы охлаждения от наполи если в системе у вас попадает охладитель, это во всем не обозначает что у вас пробита радиатор или трубка если у вас в системе пропадает антифриз и вы не можете обнаружить он отчет, рекомендую посмотреть видео, куда уходит, тевает, тевается антифриз, соль из расширительного бачка, если течи нету. Ссылку вы найдете в описании этого видео. Итак, исходя из всего этого, можно стрелять главные выводы. Если у вас не совсем старая машина и уважаете ее, лучше вообще не засыпать эти гадости охлаждающей системы. Лучше покажите проблему профессионалу механику и отремонтируйте ее.